Всем привет друзья рад вас приветствовать на своем канале в этом видео хочу вам рассказать еще про один видеорегистратор от компании carlink модель rsa 30 в этот раз форм-фактор зеркала я давно собирался заказать именно такой видеорегистратор в таком форм-факторе так как мне было все таки интересно посмотреть вообще что такие видеорегистраторы могут какой у них есть функционал в общем давайте вместе с вами посмотрим на его комплектацию а также технические характеристики ну и давайте начнем непосредственно с самой коробки на верхней части мы видим изображение видеорегистратора, и что бросается в глаза, это большие рамки по краям. Но мы в любом случае с вами включим его, проверим, как будет на самом деле. Также я посмотрел на все стороны коробки и больше никакой информации и изображений нету. То есть никаких кратких технических характеристик, ни названия, ни модели на коробке ничего нету. Ну, а теперь давайте откроем, посмотрим, что у нас внутри коробки. И в коробке нас сразу же встречает видеорегистратор. Давайте его уберем пока в сторону и посмотрим, что еще у нас есть в комплектации. Конечно же инструкция. Также в комплекте имеется дополнительная камера, которую можно установить назад. И съемка будет вестись сразу с двух камер. Давайте сейчас также отложим в сторону, к ней мы попозже вернемся. Также есть специальные резинки крепления для установки на штатное зеркало. Две штуки в комплекте. И провод питания. Давайте откроем, посмотрим. Провод питания на 5 вольт 2,5 ампера, и нас интересует разъем. Да, друзья, разъем оставили мини-USB. Довольно-таки старый уже разъем, мало где используется, но имеем то, что имеем, друзья. Дополнительная камера, которая идет в комплекте, снимается с разрешением 1920 на 1080. 30 кадров в секунду данную камеру можно установить как внутри автомобиля так и снаружи для этого мы видим специальный кронштейн также камера водонепроницаемая также немаловажно друзья что данную камеру можно использовать как парковочную для этого предусмотрен специальный провод питания который необходимо будет соединить с проводом питания лампы заднего хода и при включении задней скорости у вас будет на регистраторе автоматически включаться камера заднего вида ну а теперь давайте перейдем непосредственно к самому видеорегистратору. ну и конечно же начнем с самого интересного с экрана здесь установлен 12-дюймовый IPS-экран естественно мы с вами посмотрим углы обзора данного дисплея данный видеорегистратор работает на высокопроизводительном двухъядерном процессоре m-star 8339 на верхней части видеорегистратора мы видим разъем mini-usb для подключения питания также разъем для подключения дополнительной камеры. Разъем под SD-карту. Кстати, установить SD-карту возможно с максимальным объемом до 32 ГБ. Также имеется разъем для подключения выносного GPS-приемника. Переходим на нижнюю часть видеорегистратора. Здесь мы имеем кнопку питания и встроенный микрофон в регистраторе установлен аккумулятор на 400 миллиампер часов ну и, конечно же мы с вами проверим насколько его хватает при отключенном проводе питания Ну а теперь давайте друзья перейдем к основной камере а здесь она довольно таки сильная установлен сенсор jc 2053 снимает с максимальным разрешением 1920 на 1080 30 кадров в секунду также имеет угол обзора 160 градусов также на задней части мы видим кнопку reset для сборки на заводские настройки ну а теперь предлагаю друзья включить данный видеорегистратор и посмотреть на его функционал в деле все видеорегистратор я установил на штатное зеркало все отлично ничего не дребезжит все держится отлично также провел дополнительную камеру прилепил ее на заднее стекло ровно по центру и провел провод питания к адаптеру который у меня установлен в плафоне в общем давайте включим Проверим. Подали питание. Все, видеорегистратор запустился, причем довольно-таки быстро. Сразу мы видим, что идет запись. Ну и давайте по основному экрану. Справа мы видим время, дату, день недели. Также у нас здесь отображаются три значка в верхней части. Это ночной режим, парковочный режим и режим зеркала. Более подробно я вам расскажу уже, когда перейдем в настройки. И смотрите, теперь если я тапну на экран, у нас выходит такая вот нижняя панелька с кнопками и верхней части ползунок для настройки яркости экрана. Давайте по нижней панельке пройдем. Здесь мы можем включить и выключить микрофон, переключиться на переднюю и заднюю камеры. Также есть кнопка воспроизведения видеороликов, Кнопка «Включить-остановить запись», «Сделать снимок», «Заблокировать видеоролик». В этом случае у нас ролик попадает в неперезаписываемую память. Также кнопка «Настроек». Кнопка «Настроек» у нас недоступна ровно до того момента, пока мы не остановим запись. Останавливаем. Все, у нас доступна кнопка «Настроить». Также кнопка для воспроизведения записанных видеороликов. И давайте я, наверное, покажу, какие есть экраны. Сейчас мы видим запись с основной камеры, делаем свайп в любую сторону, и у нас отображается экран передней и задней камеры. Справа у нас отображается основная камера, слева задняя камера. Еще раз свайпаем, и у нас включается отображение с задней камеры. Всего получается три вида отображения основного экрана. Также, так как... Угол обзора у основной дополнительной камеры примерно 160 градусов То мы также можем вот так вот поднимать, опускать Причем это работает только вверх-вниз Также переключать вид с камер мы можем и с нижней панели То есть нажимаем сюда, включается две камеры Основная камера, задняя камера Ну и давайте перейдем к настройкам так как я и ранее говорил, для перехода в настройки необходимо остановить запись. Я это уже сделал. Нажимаем на кнопку. И у нас открывается экран с настройками. Смотрите, здесь всего две вкладки. Это настройки видео и общие настройки. И давайте начнем с настроек видео. Первым пунктом у нас идет выбор разрешения. Здесь у нас есть три варианта, 1440, 1296 и Full HD 30 кадров в секунду. Естественно, я выбрал самое максимальное. Далее, циклическая запись, Мы можем выбрать 1 минута, 3, либо 5 минут. Далее, ночной режим просмотра. Я думаю, что этот пункт можно включить. Далее запись. Данная настройка у нас включается для того, чтобы при включении видеорегистратора у нас автоматически начиналась запись видео. Далее мониторинг парковки, так как здесь у нас присутствует датчик g -сенсор. В общих настройках все это можно настроить. Все по основным настройкам видео. Это все. Далее переходим в общие настройки. Здесь у нас их побольше Звук клавиш можно включить и выключить Громкость Выбрать высокую, среднюю, либо низкую Причем громкость отвечает как и за громкость звука клавиш Также и за основную громкость при воспроизведении видеороликов с данного видеорегистратора Я выбрал среднюю Далее выбор языка Здесь понятно, что есть несколько видов языков По умолчанию установлен русский язык Далее, частота мигания 60 Гц, либо 50 Гц. Я установил 60. А также настройка выключения экрана автоматически. Здесь мы можем настроить выключение экрана через 1 минуту, 3 минуты, либо он будет у вас постоянно включенный. Далее, пролистываем вниз. Датчик силы тяжести. Здесь, естественно, это ошибка. Никакой это не датчик силы тяжести, это тот же самый датчик, Удара G-сенсор, просто здесь немножко корявенький перевод Также мы можем настроить чувствительность, выбрать высокую, среднюю, низкую, либо вообще его выключить Я ставить высокую не рекомендую, так как он все-таки будет часто срабатывать Выставить средний, либо низкий Далее, зеркало заднего вида, можем включить, либо выключить Я оставляю включенным Далее, пункт включено. Данный пункт у нас отвечает за то, какая камера у нас будет отображаться при включении видеорегистратора. То есть по умолчанию, когда вы видеорегистратор включаете, будет отображаться, например, вид с основной камеры, либо с задней камеры. Естественно, лучше, конечно, выбрать основной. Далее, настройки времени, формат даты, формат времени. Сброс на заводские настройки, форматирование, карты и версия прошивки. Ну и все, друзья, это все настройки, ничего нету такого замудренного. Все очень просто, настроили буквально за одну-две минуты и пользуйтесь. Ну а теперь давайте посмотрим примеры видеороликов, записанных на данный видеорегистратор. Ну что, друзья, давайте подведем итоги. И первое, что хочу сказать, что мне очень понравился форм-фактор зеркал, так как именно в таком формате я считаю, что он больше вписывается как-то в интерьер автомобиля, чем обычный, так сказать, стандартный видеорегистратор. Также мне понравились его настройки, они не замысловаты, разберется, наверное, любой человек. Здесь... Особо ничего замороченного нет, настроили один раз и у вас все отлично работает. Также качество видео я считаю отличным, что с основной камеры, что с задней камеры. Так как заднее стекло у меня тонировано, при этом качество изображения с задней камеры все-таки немножко ухудшается. Так что, друзья, если вы рассматриваете покупку видеорегистратора в таком форм-факторе, то однозначно рекомендую данную модель. Ну а на этом у меня все, друзья. Ссылку на видеорегистратор я оставлю в описании под видео. Всем удачи на дорогах, всем пока!